Аполлон Майков ⁇ таинственное воплощение. Поборник эмпирической науки пытается гармонию разъять и алгеброй, как камертоном звуки, поверить, как и что могло звучать. Но есть могущественнее мироздание. Такие силы, что ни Лок, ни Кант Не смели и взглянуть без содроганья, Задумывая новый фолиант. Один поэт осмелится на равных Жить в этом мире, а мечтой в другом, Там нимфы веселят его, и фавны Плетут корзины, прячась под венком. И счастлив он, ему давно не в нове. Как в светлой роще пенье соловья, таинственное воплощение в слове и измерение бытия.